Марина, я так рад, что мы познакомились однажды вот, в Железногорске, где вы сами уехали. Павел Сергеевич направил вас. С Железногорска? Да. Нет, вот туда вы поехали, как миссионеры. Да. Нет, у меня супруг оттуда. А, он там жил? Да, он именно жил там. А с Павлом Сергеевичем мы познакомились с вот, Багатой Геннадией Махненко, не знаю, можно ли он так говорить. Можно, можно, ты не думайся. Мы просто начали служение в Железногорске. В каком году вы туда переехали? А, ну, мы переехали в Книгизе 2008, uh -huh. и как раз я туда и переехала с Нижнего Новгорода, uh -huh. вот, то есть за тысячу километров мы с ним познакомились. Это отдельная история, как мы с ним познакомились. Uh -huh. У нас там целая история красивая с uh -huh. вот, ромашками. и вот мы с 2008 года начали служить потихонечку, и через время, уже через время, мы поняли, что, у ну, нас uh -huh. люди начали каяться, и нам нужно покровительство. Uh -huh. А тогда мы читали книгу и видели Геннадия махненко и он как раз, Игорь, говорит, давай поедем. Uh -huh. Вот, и мы съездили туда, как раз временная была, и он нас направил в Павлу Сергеевичу. Мариуполь уездили. Да, мы съездили uh -huh. в Мариуполь. Вот, жили, у... там, настолько тепло приняли, настолько это, вот Столько любви, столько заботы, мы а, и такие горящие сердца. Это вот, вот да, был 2000. 2000, сейчас скажу, А десятый, 10-11. Десятый, наверное. Ну, где-то вот uh -huh. это uh -huh. Вот. И вот он как раз там был какой-то саммит, и мы разговаривали, вообще не поняли, куда мы попали, uh -huh. там какой-то стол по Вот. И он направил, говорит, давайте мы ребятам направим, куда их. И он говорит, Павел Сергеевич. Uh -huh. Говорит, это человек с большим сердцем любящим. Вот. И мы как раз приехали, сразу поехали к нему. И да, действительно, нас встретили. И именно Павел Сергеевич встретил. Он непосредственно со своей огромной любящей душой и сердцем. Вот. Сразу мы не почувствовали, что какой-то вот человек с каким-то вот статусом. А именно человек Божий. Uh -huh. вот. Человек Божий и именно служитель Божий, это прям чувствовалось и все, и мы стали, и он непосредственно рукоположил положил и говорил на пасторство, uh -huh. и мы начали служить. Через Нагорский Новгорске в течение семи лет мы служили, а именно как вот, семья, которая. Ну там мы и познакомились, видишь. Для меня было забавно, вот из наших основных церквей там же, ты же знаешь, очень много и баптистов, uh -huh. и, и писятников, все они деленные и переделенные друг от друга там. Uh -huh. Вот когда первый раз приехали, но я, Олег Михайлович, пастор наш, попросил, мы прошлись по разным церквям. Mm -hmm. Мы, честно сказали, что мы начинаем новое служение здесь. Никого не хотим. Там Это будем проповедовать Евангелие, это потихонечку. Mm -hmm. Ну а вас мы всех знали там. Вы были у нас Орловские, мои mm -hmm. были Калужские, еще Курские были. Там три группы, вот таких новых церквей были. Mm -hmm. Но сейчас вроде все мы объединились в одном. И вы уехали, да, и... и Курские тоже там уехали, ребята. Вот ну, просто. И вот все эти 8-9 лет воспал Сергеевичем. Ты была, наверное, ну, не считая членов семьи, ты была даже в реанимации, да, когда Павел Сергеевич уже вот совсем... И даже два раза. Расскажи, слушай, вообще, никого ж не пускают никуда. Ну, это было... Как ты попала туда? Как разрешили? Uh -huh. И почему ты вообще поехала? Вы же вот здесь, в Москве живет, где -то? Да, мы живем в Москве. Там, получается, такая ситуация сложилась, что Павел Сергеевич попал uh -huh. в больницу. Мы держали с ним связь, с Анной Алексеевной, и Анна Алексеевна сказала, что если нужна помощь, я в любой момент туда поеду. Uh -huh. вот. И настал такой момент, когда она предложила туда поехать, но мы не смогли чисто из территориальной истории. Я попросила одного из своих близких знакомых, и вот они съездили узнали новости. Вот. Ну как раз буквально в это же время был такой момент, что там погода такая была дождливая. Я думаю, это нужно сказать, потому что вот именно с того момента, что какая-то вспышка, вот прям uh -huh. такое какое-то присутствие uh -huh. Божие было очень сильное, я веду марафоны, и как раз вот готовила для женщин очередной блок, и вижу такая гроза, и написано «Сила Духа Святого». И в этот момент, просто поднимаю глаза от того, что в наш дом взлетела как такая просто молния, причем такой свет у, меня, у детей, двухэтажная кровать. У меня сын сидел на втором этаже, и окна в пол, они большие. вот. И я только вижу сына, перестаю его видеть дождь, никого не вижу, и все. И он такой, мама, что это было? Я говорю, это была молния, они быстро начали выключать свет. То есть в дом залетел шаровая молния, как заливая было? Мы поняли, что это было, но у нас ничего не загорелось, угу. ничего. Вот просто, ну, просто вот эта вот такая вспышка, она была очень сильная. Вот, и мне сын засыпает в эту ночь. Угу. Это было суббота, на воскресенье. Он а, спит очень странно как-то, и на служение он себя очень странно вел. Он дергал дёрг, его так головой, вот всё, mm -hmm. как будто бы мысли какие-то выгонял. А потом вечером мы уже возвращались, он говорит, мама, мама, мне нужно тебе что-то рассказать. Я говорю, что такое? И он рассказывает сон, он рассказывает сон, как э, там детали там, именно связаны uh -huh. с Анной Алексеевной, с э, Павлом Сергеевичем. Вот. И я прям четко понимаю, что это вот касательно нашего епископа. Вот. И звоню Анне Алексеевне о том, что мы должны туда поехать. Mm -hmm. Вот, а, а на тот период времени Анна Алексеевна говорит, ну с ребенком туда нельзя, вот, но говорит, я да, нас попрошу. Первый Павел Сергеевич раз... уже, в реанимации в реанимации. Уже, да, да. уже в реанимации лежал. уже в реанимации и там именно Бог показал, что нужно сделать. Мы передали этот момент. Uh -huh. вот. Я его не буду озвучивать, uh -huh. потому что это вот чисто Анна Алексеевна касалась. Вот Бог прям передал через Фарес. Мы долго сидели с папой, на него смотрели, рассматривали сына, ребенка. Потому что для нас это был совершенно новый опыт. Мы когда-то думали представить себе, uh -huh. но вот такого не ну, первый раз. Вот и вот она эта история, что мы передаем, мы едем туда в реанимацию. Вот, а там еще такое чудо случилось. Там мы должны были к 15:00, и мы не в ту сторону пошли пешком от метро, и оказывается мы прошли минут 15 далеко от метро. Mm. И говорю, мы опаздываем. А там получается он доктор выходит, и он сразу же говорит, вот. И там такая ситуация, что я говорю, Фарес, мы опаздываем. Он говорит, Бог сказал, что он сейчас все усмотрит. И я подхожу к людям, к мужчинам двум помню. Я говорю, а вот мы правильно идем, а у меня телефон завис еще. Mm. Он говорит, нет, вы не в ту сторону идете. Я понимаю, что нам еще полчаса идти в обратную сторону пешком. Mm. А как ехать? А там такое Ну, очень большое это положение. Вот. А что он делает? Он, а, а, и все, я перехожу через дорогу, такая, не понимаю, что в чем происходит. А Форес продолжает говорить, Бог все усмотрит. Он, он сказал, что он нас проведет. Этот мужчина догоняет нас, он говорит, я вам заказал такси. Он сажает нас на такси, я говорю, давайте я вам... Он оплачивает нас такси, он говорит, езжайте, вас там ждут. И он нас отправляет, это причем два молодых парня, ну, таких вот, ну, не, ну uh -huh. молодых. И я понимаю, что это Бог. Мы приезжаем ровно туда к 13.00, ну даже чуть раньше мы приехали, а нас пропустили через э, э, охрану. Нас, нам вообще сказала Алексей, Алексеевна, Марина, не попадайтесь к врачам, вас выгонят. Потом я поняла ее слова, нас вообще не выгнали, нас наоборот какой-то врач. говорит, вот туда, вот туда, мы прошли. туда ездили, у меня сначала сон приснился, когда мы именно... Приехали туда, вот было вообще такое нервное ощущение. А вот мы его ищ отыскали, и вот удивительно было. Мы и шли, и, ну, и нам встретилось то ли два мужика, и они, ну, как бы такси заказали. Мы туда доехали, вот удивительно, все было так удивительно. Туда мы приехали, нас вообще не, не могли вообще никак пропустить, потому что... Анна Алексеевна, жена паста рассказала, что, ну, прятала, что меня мама, чтобы они не заметили. А мама меня показала, и мы, они, ну, меня впустили с мамой. Мы зашли. А, то есть, вот это был первый такой опыт, когда Форес, он был прям вот в, в моменте, где вот все вот эти больные были. Это там в Глозе был, мы им помолились, мы зашли, помолились за Павла Сергеевича, это был первый. Там была фраза, что... Он помазанник мой, Бог передал, и а, высвобожаю силу Духа Святого. То есть нужно было брать ему как за руку, за ногу, молиться, и вот высвобождать вот такой молитву. А, за эту неделю, получается, Бог показывал, когда он будет жить, uh -huh. и когда еще мы не знали, что происходит, и когда он сказал, что все, уже поздно. Uh -huh. То есть, ну, все. Вот. И как раз был момент, что мы, я Форесов записываю, и через три дня он, правда, уходит. Вот. Это был первый раз. Второй раз, ну, там было много деталей, я их опущу. И вот второй раз, когда опять Форесов поднимается, говорит нам... Сколько лет? На тот период времени, сейчас скажу, ему было 10. Ну, это прошлый год. Да, вот, было лет. И потом в следующий момент он говорит, нам нужно ехать к Павла Сергеевичу. Угу. Я говорю, хорошо. Но он... То есть Бог говорил сыну, побуждения да, всегда да, через да, него да. были. И я говорю, как это голос звучит? Он говорит, как он...», говорю, «Ну, он похож, но ты его раньше слышал? Нет, говорит, я его раньше не слышал. Он говорит, строгий, но очень добрый. И я боюсь, говорит, его ослушаться, он такую прям фразу говорил, mm -hmm. что я боюсь его, и он, он не хотел туда идти, он всячески отвлекал себя, но потом поворачивался и говорил, что нам туда надо ехать, то есть вот он прям четко это понимал, он начал mm -hmm. дергать нас, вот. и как раз вот мы второй раз поехали, и это было тоже очень чудесным образом, Там тоже не должны были пропускать, но нас пропустили, вот, и вот как раз на третий раз, вот, когда мы тоже туда поехали, мы уже последний день был. Сергеевич приходил сюда. Вот как раз, вот я про него сейчас и буду рассказывать. Угу. Мы, то есть, получается, просто два, два раза ездили, молились угу. с него. И вот как раз вот этот вот а, третий раз был. Вот как раз перед а, его, один день остался ему жизни, а, мы уже заходим. Нам всем, всем запретили, чтобы нас туда не пускали, uh -huh. даже на вот э, самоохране. Сказал, нет, все, меня отругали, а, кстати, нас тоже отругали, когда мы выходили, нам сказали, что вы, понимаете, здесь сейчас вот этот вот рассадник болезни, uh -huh. вы сейчас с ребенком, это вот какая-то статья, причем очень серьезная, там, вообще врача, врачи вообще не разрешают детям быть. Вот, потому что там гнойная, вот эта вся uh -huh. эта история. И вот как раз этот э, охранник его занимает фареса Фореса его благовествует, проповедует. Вот, я захожу туда наверх, э, и доктор начинает мне рассказывать. Я говорю, доктор, можно мы помолимся? Он такой разворачивается. Очень грубо был. Грубо в первый раз, ну, везде, где я была, в этот день, это было просто, не знаю, если вот можно сказать, хамили. Клевали, можно вот, ну вот вот так чуть ли не отталкивали, это вот как раз вот этот день был. Uh -huh. когда. Но просто-напросто я смиренно шла, говорила, пожалуйста, пожалуйста, мне нужно там быть, а я не являюсь его родной дочерью. Но uh -huh. в свое время Павел Сергеевич сказал, говорит, э, я ее удочеряю. То есть он мне так сказал, говорит, ну, наверное, у него пол России мира было таких но вот тот момент он прям игорь очень четко сказал говорит не обижай не". Mm -hmm. вот ну и для меня он реально был как папа и поэтому я не могла его ну это самый лучший в мире человек вот и вот как раз момент захожу когда к нему э, э, я думаю можно эти моменты говорить просто я ему каждый день ну, массировал ноги как возможно было mm -hmm. а в этот день они уже были другие вот, у него были болячки, и они, у меня просто палец, он просто ну, провалился туда, и я поняла, что все. Mm. Да. Ничего. Вот, и я пошла к ручкам, а руки тоже уже начали гнить. Вот. Но я уже, наверное, минут 10 была. И я подошла к его ушку и просто говорю, папа, папа, это Марина. Я говорю, меня писала к тебе Иисус. И в этот момент он пробудился, он открыл глаза, я, конечно, очень испугалась. Я думала, что-то сделала не то, потому что я побежала к врачу, говорю, он смотрит, он смотрит, он начинает что-то говорить. А вот и он, он не дернулся, врач. Я такая думаю, этот шанс, и я продолжаю ему что-то говорить, и рассказывать о церкви. Я говорю, папа, говорю, ты вам поправляйся, потому что церковь в тебя ждет. И я начинала петь ему псалмы. А он в этот момент говорил, что-то uh -huh. говорил, а он смотрел, он прям смотрел, он ну, как смотрел, ему сложно было смотреть. Он одним глазиком смотрел, а другой у него, ну, уходил. Ему сложно было это делать. Вот. Он, он очень был красивый, он в парасвет заходил, он говорит, мама говорит, он говорит, красивый. он красивый, он, он говорит, от него любовь, говорит, исходит. Вот, он был очень красивый. Простите, я не могу. Нас утешает то, что уж мы знаем, куда в небо да. Господь перенял его, время прошло, что-то пережили, что-то угу. переживем намного позднее, да. когда все это опустится. Это был вот последний день как раз. Да, это был как раз последний день. И такой момент, что я пела ему псалмы, вот, с таким моментом, что вот-вот-вот он сейчас вообще встанет у меня. Почему-то такая... Но... Оно было как-то в голове, а в ощущениях это было, что так оно должно быть. Uh -huh. И все, что он делает, вот ощущения, но при этом была радость какая-то немыслимая. И у меня даже есть фотография, мы когда вышли оттуда, это был ну, я сфотографировала нас с Форесом, я, кстати, сфотографировала в этот последний день, когда он бахил туда, делал прям в реанимации, mm -hmm. как запечатлила, что вот он зашел туда, потому mm -hmm. что все сказали нет, все сказали нет, но Бог сказал да. Мне говорит, мы когда туда заходили, ну вот, мы сидели, в, мы приехали раньше на полчаса. Mm -hmm. Я говорю, Форес, точно Бог он говорит? Да, мама. Он говорит, я боюсь, мама, я не хочу, мама, почему Бог, почему Он выбрал меня? Он... Он спрашивал, говорит, почему, почему выбрал именно ребенка? Я, говорит, не понимаю, почему это я должен делать, почему не кто-то из взрослых это делает. Вот. И, конечно, он очень боялся, говорит, а сейчас нас опять так выгонят, как вот до этого нас uh -huh. выгоняли. Вот. Я говорю, а спроси Бога, что он говорит? он говорит. Он сказал, что на смотрит. Я говорю, это тот же голос. Да, мам, вот если бы это был другой голос, это тот же голос. И вот поэтому мы туда и прошли, да, действительно, вот как раз, э, и потом, когда я ему допела э, псалмы, вот, ему рассказала, что его Анна Алексеевна любит, его все любят, я перечислила всех, я молилась, и э, у него просто, он очень любил петь, и, да. вот, и поэтому пела именно все псалмы, которые он, я ему включала псалмы, и это было просто, прям, в телефоне включала, вот. и потом он просто взялся, приугадывал как будто бы он что-то вот высвободил, закрыл глаза. Я поняла, что это благословение, потому что после как раз этого благословения пошло служение, то, в котором вот сейчас ну, он угу. идет, и я понимаю, что это... как угу. папа, полнославил. Вот, потому что так, ну, я не понимаю, как оно работает, оно работает, потому что это благословение. Я сначала не понимал, почему он не воскрес, а потом такое, как откровение было, что... Ты воскр... Вы воскресили его дух, а не тело. Вот деятельно вот тут. Вот иногда Бог дает такие вещи, которые мы иногда вообще не понимаем. Мы думаем, что зайдешь, и оптим вскочит, и пойдет, как партизан. А на самом деле тут совсем все по-другому. И вот мы вышли, я вообще не, не понимала вот этого всего. А вот потом отвлекся на разные другие вещи. И вот я потом поняла. Сначала у меня сон этот был. Вот я ходил, его головой выбивал, думал, ересь какая-то. Сергеевич, Сергеевичем все хорошо. А потом все это получили, поехали. Вот у меня, если так говорить, мне самому это не хотелось по телу, если говорить. Потому что там в метро в этих вот это меня в метро колбасит, если честно. А вот мы приехали, потом все это нашли. Родана Алексеевны там не было, их сыновья были, но они там все были ну, расстроены из да? Ну, кто будет не расстроен, когда ну, твой папа уже умер. Потом родные приехали, Морг забирали, его тоже были уже. Да, вот. А Бог взял, побудил опять нас поехать. А, кстати, когда он уже умер, это был как раз вот. Ночь uh -huh. вот это uh -huh. вот, э, произошло. У меня сыном просто вскочил, и вот так вот сидит. Я говорю, сына, сына, что случилось? Он... Я говорю, сына спроси у Бога, что говорю с Павлом Сергеевичем. Он такой, его тело гноит и червица. И он Все. То есть это был момент того, что все. То есть его тело гноит и червица. То есть оно уже все. Uh -huh. И мы, получается, едем в этот день. Мы думали, что он еще в реанимации. Вот, мы не поняли вообще, зачем Бог нас туда провел, вот, но, получается так, что нас опять пропускают. Уже, Уже по, по, не, Даже в реанимацию опять пропускают. А, я спрашиваю, опять пропускают, а в то же время ругают. И это, ну, я, кстати, после этого поняла, что не надо ничего бояться. Угу. Вот с Богом вообще не надо бояться. Вот, бояться надо греха и пожертв. Я слушаю, Бог. не понимаю, как люди говорят, Бога нет. Ну как его нет? Вот на растения посмотрите, на изкопаемые, на землю, на все это посмотрите. Но ну, как Бога нет? Вот некоторые думают, что послушание это всегда, ну там, на какие-то, ну вот, вот, вот в этом и было послушание, что и ребенок 10 лет. И мне пришлось тоже слушать, быть послушной вот, э, голосу Божьему, потому что скептицизм растет быстрее. То есть угу. э, сделать взрослый анализ, то есть э, взвесить. А здесь есть доверие, такое вот, которое просто доверие. Я понимала, что это сверхъестественно, это не похоже на моего ребенка. Я его знаю 10 лет. Это не мой ребенок был. Но вот Бог не дает человеку идти по тем дорогам, по которым он сам не прошел. Он сам проходит, как тропинка протоптана, и человек уже идет. Потом, кстати, когда Павел Сергеевич уже все, оно так отключилось, он больше не слышал о угу. Представьте, это вообще было удивительно. То есть он его слышал каждый день. Он прям чувствовал это вот присутствие, а потом вот так щелкай То есть это вот надо было, он говорит, это помазанник мой, то есть это помазанник мой. Поэтому, и он, кстати, где был, он все время говорил: это Божий помазанник, там Божий помазанник, и Бог привел нас сюда. И угу. вот он всем рассказывал, что это Божий помазанник, и Бог печется даже о теле. Бог печется о помазанник даже о теле. И это вот он всем говорил, и это было чудесным тоже вот, таким моментом. И вот когда мы уже, ну, Получается, уже и ребята забрали. Мы, конечно, помолились за тело, но это был момент такой, что просто, ну, угу. просто попрощались. Уже, просто, можно сказать, что это вот. Это был мой первый опыт в своей жизни. Вот, чтобы можно понять было, я никогда ни в жизни не видела мертвых людей. И никогда в жизни не прикасалась. И вот я трогала его правой рукой. У меня вот Прям вот я просто долго еще чувствовала вот, вот холод вот такой, но при этом это было какое-то такое родное, родное, родное. А кем ты будешь, как ты думаешь? Я думаю, пророком каким-нибудь. Мне очень нравится людям все, духовные темы. Все это я очень люблю. А связи с поколением. А вот я думаю, что в этом есть определенный пробел. В нашей стране вообще всегда бывает проблема с ротацией. К сожалению. А вот Мы приняли решение, что мы э, должны все-таки, пока еще живы, пока здоровы, пока у нас есть силы подготавливать новых лидеров, новое поколение, а вот и в этом направлении двигаться, передавать эстафетную палочку следующему поколению. Правда, заключается в том, что не все, многие не хотят и отдавать, а сегодня молодежь воспитана так, что и принимать не очень-то хотят. Вот в чем вопрос.